Инженерный институт Казанского федерального университета посетила делегация автомобильной компании «Солерс». Встреча с представителями организации взяла свое начало в центре цифровой фабрики роботизированные, аддитивные технологии в промышленности. На протяжении трех часов директор инженерного института Наиль Кашапов проводил экскурсию и знакомил коллег с деятельностью ВУЗа. Метод сотрудничества, похоже, вот уже нащупали по ходу экскурсии, сейчас будем утверждать, что мы являемся разработчиками, которые они уже дальше доводят, внедряют на конкретное предприятие. То есть именно в рамках RD, ну вот, например, сейчас очень важно то, что было связано с прототипией с конструированием, скажем, для них. Вот это мы могли бы тоже у себя развивать и вместе с ними делать. Главная цель представителей Казанского федерального университета – внедрить свои разработки в производство. «Солерс» как раз-таки является таким предприятием, которое в автомобильной отрасли занимается продвижением исследований. Неразрывно с этим процессом необходимое участие конструкторов для подготовки кадров в УДИ. Мы не только разрабатываем, делаем дизайн, допустим, панели передние там, или еще какой-то автомобиль. Но мы еще дальше разрабатываем технологии. Им не придется, сделав у нас дизайн, идти к кому-то еще, чтобы те потом сделали технологии, чтобы уже изделие было функциональным. И вот именно вот такая непосредственно связка, я так понимаю, что их тоже интересует. После осмотра лабораторий научно-технологических комплексов состоялось совещание. Повестка заседания компании «Солерс» и Инженерного института Казанского федерального университета включала в себя представление своих организаций и обсуждение обсуждение направлений сотрудничества, в частности, реализацию научно-технических проектов и подготовку кадров с повышением их квалификации. У нас в первую очередь это определение возможностей потенциала федерального университета, насколько мы могли бы полезны друг другу, в первую очередь, от университета, с точки зрения решения наших перспективных задач. Наша цель создания научно-технического центра здесь – от решение, Перспектива – это не только наше вот текущее производство, это то, что, с чем мы будем жить в течение 5, 10, 20 лет вперед. Поэтому хотелось бы понимать, насколько потенциал университета позволяет нам решить эти задачи совместные, ну и совместно уже в дальнейшем решать вместе с сотрудниками, с студентами, с эти задачи. Университет готов расширять сотрудничество в данном направлении. Преимущество Казанского федерального университета в наличии собственных научных разработок, сильной материально-технической базы, а также передовой инженерной школы, что позволит реализовать совместные проекты и решать конкретные задачи по созданию и внедрению импортозамещающих технологий в целях развития отечественного автопрома. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.